3. Выберите утверждение, верно характеризующее крахмал. Значит, В данном задании нам нужно выбрать несколько правильных вариантов ответа из шести утверждений. Напомню о том, что крахмал у нас относится к классу углеводы. Это у нас полимер, то есть это у нас высокомолекулярное соединение. Да? И начнем с вами выбирать правильные ответы. Первое. Относится к природным полимерам. Да, действительно, крахмал является природным полимером, то есть он производится, можно так сказать, в природе. То есть вот этот вариант нас удовлетворяет. Следующее. Его макромолекулы построены из остатков глюкозы в циклической альфа-форме. Действительно, значит, крахмал состоит из остатков альфа-глюкозы, Поэтому данный вариант ответа мы можем считать верным. Следующее. Реагирует с азотной кислотой с образованием вот следующего соединения, которое у нас нарисовано. Значит, что мы теперь здесь смотрим? Мы смотрим, что связи, которые образованы между макромолекулами, ой, между полимерными, скажем так, звеньями в макромолекуле, соответствуют не альфа-форме глюкозы, а бета-форме. И данное соединение является производной не крахмала, а целлюлозы, то есть у нас три тринитроцеллюлоза, и этот вариант нам не подходит. Далее, при действии на него, спиртового раствора йода, появляется желтое окрашивание. Нет, не желтое окрашивание, а синее. То есть, действительно, с йодом реагируют но цвет немного другой. Является гомологом целлюлозы. Опять же, это не гомолог целлюлозы, это совершенно другое соединение, да, гомологи они отличаются всего лишь CH2 группой, то есть отличаются гомологической разницей, а по факту они, ну, можно в какой-то мере сказать, будут являться изомерами, если, если у них одинаковое количество а, вот этих повторяющихся звеньев, то есть тоже нам этот вариант не подходит. И последнее образуется в результате конденсации. Значит, данная Утверждение правильно, реакция поликонденсации основывается на том, что между повторяющимися звеньями отщепляется молекула воды, за счет этого они сшиваются. Действительно, этот вариант ответа будет верный.